stairs э, да да я настолько скатился ладно мне просто интересно короче начинаю 5 вы на канале 35 миллионов э, -ка и привет и я щели давай-ка соберем эти кристалли зажми по не синий джостека и большим пальцем левой руки. А чё бы нажать движение? Чё бы начать движение? И спасибо, Ачели, Только ты мне не нужна. Нужно собрать все кристаллы. Не обязательно. Кто-то там ко мне пришёл. Кто? Сейчас я про браву записываю. Э, ладно, ребят, пока. Э, в общем, ребят, я все начал заново, блин. Никогда не любил это. Никогда не любил эти долбаные начала. Прикол в том, что у меня целой иди нету. Я буду показывать все, что я делаю в Брабли. за зараза. Ой, ахтишь, зараза, вот такой. Здесь уйти. И меня зовут Матч Сей, мы из компании Айфей. Эээ, в общем, и вот это как. Так, ладно. Что у нас тут вот и все так как тебя зовут меня зовут иди Пока что будем без супер играть я пока баллу удалять не планирую так у меня такое Такой не допустим ой чё ж ты канданы. какашка такой ой что ж не допускаешь что такое очень Укажите свой озеро. Мы, и, и, и мне 60 и плюс. Так. и В общем, и вот. И. Че, мне 18. Дядя. -да. играты Так. В общем... У меня есть такой, короче, пивня. Если я первый, э, если наша команда первая захватывает предсталы, то мы обязательно выиграем. Это обязательно, потому что исчезли у нас вот как правило. Ах ты, за пошли вон, пошли вон. Так, сейчас! Так, ребята, в общем и вот я. Не уже. Получились. Готовы, выиграли. Ну вот и все, Я сейчас буду. В общем, это. Э -э Ой. Так. Ну что, играем. В захват стал, Собственно, это иди лежит, в который мы сейчас можем играть. Так. <смех> все шели. Серьезно же. О, вс, игра будет э, на ура. Да. Да-да. Так, пацанчик, это... Ты, ты никогда не будешь... Короче, это... Убиваться нас. И не иметь права. Так, так. Ребята, пошли вы все в Блин! Что Че за черт? А! Защищаем! Защищаем ее! Защищаем! Блин, меня убили! Чет! Три! Два! Один. Все. Е. Нормально. Восемь. Восемь кубков. Классно. Можем открыть маленький ящик. Классно. Бойцы. Так, все, улучшаем шейку. Так. -с. играем, цены. в этом ролике будем только играть и покупаться. Не обязательно. Валим, вали, валю, Так, мы те точно выиграем, братья. Хотя мы точно выиграем. Хотя мы точно выиграем. Хотя мы точно выиграем. Точно выиграем. Боёб! <Слышка> да Ах вы заразы! <Слышка> а чё нафиг, Эль -прима? Ты никому не нужен. Боёб! Да Давайте! Ребята, справляемся без меня, давайте. У меня есть ульта. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Пошел пошел. Ах ты ж, зараза. Отлично, отлично, отлично. Давайте, не теряем кристаллы. Давай. Оу, Ура! Yeah! Мы постоянно выигрываем, когда первая команда захватывает креста. Так, второй ранг на шельке. Погнали. Так. Что мы можем забрать? О, кстати, у меня подарок. так -с. Что за подарок? Нифига себе подарочек! Хороший пад. Ху-ху! Там мы с первого раза. И удвоитель жетонов. Роза. ха ха Ну и, конечно же, подарок. Классно. Офигенно. Так, с Нитом. Сбираем ниту. Первый день Кстати, Брал Пасс. Короче, буду копить. До 10 Брал Пасса не буду открывать до Мегаящика. Так. <coughs> так, еще одну каточку. Точнее, еще две каточки. И, в принципе, можно заканчивать ролик. Ладно, выбрать розу была плохой идеей. Или хорош? Плохой. Плохой. Плохой идеей. Выбрать розу было плохой идеей. Э, пацаны, я буду ставить вас за Я хочу Давайте, помогайте, Эль, почему? Пацаны, я вас буду защищать, кажется. Ой, Блин. Надо выбегать. Эль, Михаил Петрович, идите, пожалуйста, в жопу. Пошла нафиг, Мита. Пошла нафиг, Мита. А нафиг, Михаил Петрович? Чак. Ёп yep, черный кокос. Чоу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! Ёу! победа в сухую? Да ну, победа в сухую, вы издеваетесь. Да победа, это победа в сухую. Это победа просто в сухую. Ты? Капец. Опа. Два паса. Так. Ну ч, пацаны, последняя катка. Ой, oh, я! Yeah! Мы точно выиграем. Начнем. Охраняем нашего примуса. Наш примус сейчас самое главное. У него больше всего кристаллов. Блин, надо было шейку выбирать. Охраняем примуса. Не все охраняем примуса. Охраняем срочно примуса. Не лагает. Ох ты щт. Беги, Примус! Примус, беги! <свят> Победа в сухую опять! Вау! Капец! Побед... Четыре could... победы в сухую, ребят! Четыре победы в сухую! Классно! Сто жетонов! Вот и новый бролпас. Брол-толк. Новый уже Брол-толк. Так. Толкновение. Ну все, ребята. На этом мы заканчиваем наш ролик. Всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока!